В эту субботу у нас пройдет номерной турнир Белатор 291. Хочу рассмотреть главный бой турнира в полусредней весовой категории за титу титул чемпиона организации между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли. Это будет первая защита Амосова э, в Белатор. Вот. Ну, Логан Сторли – 29-летний боец США, провел в профессионалах 15 боев, в 14 из которых одержал победы. Базовый борец, достаточно, достаточно титулованный в этой дисциплине, 4 раза входил в команду лучших борцов All-American, 6 раз становился чемпионом штата, также выиграл много чемпионатов внутри США. Ну, основной упор в боях делает на свою вязкую и достаточно приставующую борьбу. Имеет он крупные габариты для своей весовой, что играет роль успешности переводов. Постоянно ищет возможность совершить этот перевод, что приводит к тратам сил не только соперника, но и его самого. Настолько он, ну, в принципе, достаточно выносливый боец, поэтому вот за счет своей выносливости, борьбы, навязывания силовой вот этой вот борьбы, он... Изматывает соперника и, по сути, это выигрывает. Uh, стойки имеет он слабые для тупого бойца навыки. Бьет тяжелые, но размашистые удары, которые малоэффективны с высокоуровневой оппозиции. Они, ну, в принципе, даже малоэффективны с среднеуровневой оппозиции. Все за счет борьбы. Уже встречался с Ярославом, с Ярославом Амосовым, потерпел приложение раздельным решением судей. После той встречи провел он три боя, одержал три, ну, не очень уверенные, но победы. Две виктории раздельным решением против Шира и Венома Пейджа и одно единогласным решением против Неймера Грейси. Кстати, Неймера Грейси, который не особо-то не титулованный, а мастеровитый в стойке, перебивал Логана в этом аспекте, но ступал мощному Сторли в борьбе. За счет этого Сторли и выиграл. Ярослав Амосов, его соперник, бывший и настоящий 29-летний боец из Украины, провел ну, в плане соперника Сторли, бывший и настоящий. Вот. ему 29 лет, он из Украины провел в профессионалах, он 26 боев ну, не потерпев ни одного поражения, что достаточно так ну, серьезно выйти из вольной борьбы, он и боевого самбо, в самбо завоевывал он 4 раза титул чемпиона мира и три раза чемпиона Европы, Амосов представляет из себя разностороннего бойца с хорошей борьбой, партером, а также ударной техникой, до начала карьеры Беллатер практически все свои поединки он заканчивал досрочно там, в основном технические нокауты, ну и совмещенные были, но в данном промоушене бои преимущественно доходят до решения. А, на данный момент является он чемпионом Беллатор в средней весовой. Ну этот титул Ярославу достался в бою против Дагласа Лимы, именитого Дагласа Лимы, который, к сожалению, на этапе, ну или не к сожалению, а на удачу Амосову на этапе боя. С ним находился уже ну, на спаде карьеры. И Амосов победил его. Ну, он все равно, конечно, опасный. Но Амосов его победил достаточно уверенно, без особых проблем. До боя с Лимой победил у нынешнего соперника Логана Сторли. В том бою Викторию. А, Амосов а, забрал В тяжелом и львовом противостоянии Хочу сказать, он достаточно устал уже В третьем раунде, дышал тяжело Но в принципе стороны не, не сильно от него <coughs> Далеко ушел а, Показатели антропериметрии а, Будут на стороне Амосова В росте на 5 сантиметров и В размахе рук на 9 сантиметров Как а, показал первый бой Это преимущество сыграло конечно же В сторону Ярослава в стойке а, Когда бой проходил в этом аспекте украинец атаковал Логана плотными джебами, не давал ему сближаться для нанесения своих размашистых ударов. Ну и в принципе, что касается стойки в этом бою, все понятно, в их первой встрече Ярослав в ударке был нагло выше соперника, нанес ему больше полусотни ударов, когда у Сторли только 12 достигли цели. Но все-таки Сторли не пробитый боец, имеет он достаточно хороший держак и все удары достойно принял, не был потрясен и по лицу не сказал что он получил урон. Да, был там, правда, один удар, не помню, во втором раунде или в конце первого, Ярослав поймал его левым боковым, но там как-то непонятно. или он Потряс Сторли, или Сторли просто э, хотел и в ногу пройти, ну, как-то так получилось, что вроде бы как Сторли в ногу после удара прошел, ну, ладно, не суть, ну, тем не менее, Сторли достаточно стойкий боец в этом плане. Ну, вряд ли что-то изменится в этом бою, и в предстоящем бою, скорее всего, вопрос будет сводиться к способности Омоса обороняться от предстающего американца в борьбе и партере на протяжении пяти раундов. Как показал первый бой, Сторли постоянно навязывает эту борьбу, изматывает соперника, постоянно прыгает ноги и пытается перенести, перевести все дело на конваз. Да, у Амосова хорошие навыки в борьбе, хорошее чувство баланса, что помогало ему сдерживать большинство тейкдаунов Логана или быстро вставать, если у американца получалось перевести. И хоть оба бойца уже тяжело дышали в середине второго раунда, но все-таки в борьбе у Сторли к концу стало получаться больше. И у него была возможность засобменить даже Ярослава к концу третьего раунда. Но Ярослав даже защищался. Ну и вот что хочу заметить, что до этого перевода, в середине третьего раунда, вроде как Амосов смотрелся посвежее. Защищался от удушающего в партере и даже поднялся в стойку за 20 секунд до решающего гонга. И вот уже в стойке, в эти последние 20 секунд, была заметна усталость Ярослава и более свежее состояние Логана, который потратил в партере гораздо меньше сил. Ну, о чем это говорит? Ну, в принципе, о том, что бойцы к третьему раунду уже сильно устали после такого энергозатратного боя. И вот этот тейкдаун в конце боя был очень значимым в пользу стуры за счет э, его и было раздельное решение. Не будь этого тейкдауна, контроля и попытки удушения, с, э, судя бы отдали Амосову однозначно единогласную победу. Я думаю, что во втором поединке особо ничего не изменится, плюс ко всему Амосов уходит после простоев полтора года, которые вряд ли повлияли на его кондиции в лучшую сторону. И вот так как Бензобак уже заканчивается к концу трех раундов у обоих, то в чемпионских раундах будет решать именно то, кто сможет привести, нагрузить, окончательно обессилить и э, добить своего оппонента. И тут шансы я бы даже отдал больше в сторону именно Сторли. 55 на 45, где-то так. Абуки сделали Сторли жесткого андердога, дают на победу АМОС в 1.27, что, в принципе, по мне, так не соответствует реальности. А вот налога надают 3.36, что очень неплохой вариант. Конечно, я буду болеть тут за Ярослава, но ставку сделаю на Сторли. Еще можно присмотреться к тоталу больше двух с половиной, думаю, все решится в чемпионских раундах. Я думаю, на это дают небольшой коэффициент, но в какой-нибудь экспрессик заиграть вполне можно. Ну, а в целом, думаю, что пока Логан не начнет делать успехи в ударной технике, ему будет сложно конкурировать с разносторонне развитой топовой позицией. Если в Белатре еще прокатывает его чисто борцовские навыки, выступая на UFC, вряд ли мы увидели столь даже в. В том же топ-10 полусреднего весового, не говоря уже о поединках за титул. Ну, а Моссу надо прибавить в функциональной подготовке и меньше простаивать. Ну, вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. А, там же я выложу в субботу... Нет, раньше. В пятницу или в четверг, ставки на другие бои э, турнира. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube. До следующего видео, пока.